О, -о, о Игорь, иди сюда! Сейчас начнется. Да какой начинается, даже титры не появились. Подожди, а мы придумали титры. Ну, mm, история одного комикса и двух братьев. А не история двух братьев и одного комикса. А, слишком длинная. Может, другой начал запишешь? Да нет, уже лень. Сегодня презентация. Так, проект братьев Зиненко. Она начинается буквально, сейчас скажу, полчаса мы хотели выходить из дома. Давайте поприветствуем их небольшими аплодисментами. Дома у нас Биндера. Через фокса. я еще а не в центр. Нам верно Время пока, пока на нашей стороне. Отлично, замануха пошла. А теперь перемотаем в самое начало. Так, стоп. Сегодня я поеду обсуждать, как все будет проходить, потому что пока не совсем понятно, что это и как будет. Нам посмотрим. Идет подготовка, и делает открыточки. Мы готовимся к презентации. И вечером, и с утра. О, время работы. Тихо, не Мы пытаемся успеть, потому что короткие сроки. Это, это все потом... должны напечатать и доставить. Вот такое место, где нас искать. Вот здесь мы. Будем. И сюда к нам на 8 октября в крепости, это парк Невского. Мы будем здесь в том числе со своими комиксами общаться, говорить о творчестве и так далее. Сегодня у нас уже суббота, сегодня как раз у нас презентация комикса в крепости. Для того, чтобы подготовиться к этому дню, пришлось поторчать ночью. Я вот буквально вчера лег в 5.20. Сегодня встал в часов 8. Для того, чтобы мы успели сделать баннеры, я перерисовал их, делал больше, вот ценничек такой придумал. Получается, я сидел и ковырял комикс, доделал комикс, рисовал открытки, в общем, глаза у меня уже все красные, не ли или нет. Помимо того, что я засиживался до вечера, я еще работу делал, поэтому здесь было сложновато. А Саша... А что Саша делает? Саша где-то тут бегает, что-то делать нет, но ну, Саша, конечно же, а бегает, узнает все, где печатать где прочее Прибирал презентацию Смотрел, что нам понадобится с собой Но сейчас мы готовимся Уже последние штрихи Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. Так, мы уже готовимся 10.26 игр. Время на потолок Потолок И мы уже готовимся сейчас ехать на Украину Будем покупать страховку сейчас Чтобы нас пропустили в Украину Наш просто кончилась уже Месяц работает. Надеюсь, там не будет очереди и мы быстренько заберем комиксы и вернемся в родное Приднестровье, чтобы здесь, вместе с открытками, вместе с наклейками, с комиксами мы это все берем. наслаждаться. Да, да, да. Заряжаемся позитивом с самого утра. Выспались? Нет. Погода за окном плохая, но... Мы заряжены готова, в позитив, Счастливые концы света. А что вы хотели? Если презентуется такой комикс, все должно быть прям вот плохо, но все должны быть счастливы. И эту счастливую атмосферу мы будем сегодня создавать. Ну, вот, Пошли. друзья, как выглядит счастье. Бывают запакованные пакеты. Или стартые. О, целая пачечка комиксов, 100 комиксов открыт, и раз распаковывали, вот пощупали. поняли, кто у нас отвечает за контроль. Контроль Игоря. Игорь сказал, сделаем комикс. Сколько времени займет? Три месяца. Так прошло шесть лет, поэтому комикс родился не просто. Сразу говорит о том, что lives, мы здесь украины, здесь, по мне. и здесь Дальше. Здесь... И так, и так, мы готовимся идти на презентацию. У нас 4 портфеля, сумка для колонок и голый Игорь, чтобы подать жару. И, наверное, это тот момент, когда ты понимаешь, когда Катя Безрукова говорит, что они на комик едут с огромным количеством сумок и чемоданов. Нужна целая команда, чтобы со всем этим поспевать. Мы, ребята, молодцы. Молодцы. Если не видели, кстати, посмотрите видео, где мы разговаривали с Катей. И мы уже близки, мы уже даже опаздываем отчасти. Вон, 14.01. А, мне уже Дима звонил, нас поторапливал. А мы еще баннер не забрали, поэтому мы активизируем наши активы. Вова, тебе привет. Скоро увидимся. Катя, Света, вам тоже привет. И никого нет. А, да. Крепость все пустая. А сейчас давайте все погнали. Эти тяжелые баулы сами себя не донесут. Сегодняшний день, уже когда первые экземпляры распечатаны, лежат там, вы их посмотрите, комикс уже находится и в Америке наш, и в Швеции есть, и в России, и в Украине, поэтому комикс уже постепенно начинает набирать обороты во всем мире, Глобально и, конечно становится. же, вы видите прекрасные работы, это художников художники, художники, да. Наши знакомые, опять же, как Игорь сказал, благодаря комиксу мы смогли найти новых людей, которые занимаются творчеством, которые увлекаются да, творчеством. Разделяют. Да, и твой собственный мир от этого становится больше и богаче. Друзья, если вы занимаетесь творчеством, я знаю, как не просто окружить себя людьми, которые поддерживают вас, которые понимают вас, которые не скажут, а зачем ты это делаешь, займись чем-то другим. Люди, которые тебя поддержат. Поэтому, когда вы находите таких людей, держитесь к ним поближе, потому что вы всегда сможете зарядиться от них и зарядить, я надеюсь, их тоже. Да, вдохновение. Все, пока. пока сегодня получился очень крутой атмосферный день. Суббота неожиданно так вот развернулась. мы далеко с вами пробегали, все в попыхах. Мы только одно заканчивали, нам тут звонили, давайте приезжайте сюда, нам уже делать другое. Мы там пытаемся рассказать лекцию, а здесь Сделала вот а Свет уже помогают за стендом продать комиксы, разговаривать с людьми. И где-то мы в ступоре, потому что мы только перебегали, потому что мы уже не можем сейчас переключиться, допустим, на продажу. Или знаете, ты чувствуешь себя некомфортно, потому что это свой комикс, и как бы ну, неуютно людям продавать, как будто бы что-то не то. А тут ребята, спасибо вам, друзья, огромное, потому что без вас мы бы не справились. Максу, кстати, да, спасибо, который нас снимал. Спасибо всем, кто подходил впервые познакомился с комиксом. И слушали нас снимать, нам было очень приятно, потому что Дорожье, это здорово, да. и я. поэтому мы хотим поделиться с вами вот этим вот частичным позитивом. Я чувствовал такую атмосферу, yeah. праздничную, новогоднюю. И это здорово, и поэтому э, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, кто Ты слушал, день, да, посещал динь. наш стенд. Да, приятней. Да. Всем, кто не посетил, мы чувствовали, что вам тоже интересно, и нам хотелось бы Нам уже люди, да. которые просят, как, как, как можно заказать. И отправить комиксы. Да, пишите, как раз нам. Вот получили, как пишите нам. Спасибо всем, кто нас репостил. А, Тех, сейчас, кто... да. а, а сейчас мы идем будем... Домой. Обнимать. Да, пойдем домой и будем разглядывать комиксы, которые все-таки мы получили, и, и открыто наслаждаться до конца этим днем. Всем до встречи.